Есть плиты со сплошными поверхностями. Они были очень долгое время популярны. И сейчас, наверное, у многих они стоят и по-прежнему, возможно, популярны. У этих плит есть одна м -м, особенность, с которой вы должны столкнуться – моя эти плиты. Когда у вас большая поверхность и она разогрета, вы думаете, окей, рабочий день закончился, пора мыть. И многие повара для того, чтобы ускорить процесс остывания, они выступают на них лед. Быстрое изменение температуры поверхности выгибает эту плиту либо вверх, либо внутрь, ну, чаще всего вверх, и ломает эту плиту, потому что ну, как бы меняется ее функционал. Она становится, во-первых, выпуклой, во-вторых, она рвет края, за которые она держится, нарушаются ее свойства нагрева внутри, и плита требует замены. Вы требуете от ремонта таких плит по гарантии, но виноваты в этом чаще всего сами. Вместо льда... Давайте представим, что вы ставите на супер разогретую плиту до 300 градусов, да? вы специально сняли термостат, чтобы она грелась там 320 градусов, почти малиновая поверхность, на которой вы ставите супер холодный э кипяток, кипяток, супер холодную воду в кастрюле, и вы понимаете, вот сейчас она молниеносно разогреется. Нет, происходит тепловой удар, потому что разогретая плита и на нее вы кладете супер холодную поверхность, они начинают молниеносно обмениваться температурой. И плита, резко остывая, меняет свою геометрию. Вы же знаете, да, что металл при температуре разогревается, при охлаждении там сужается и так далее. Или, или деформируется. Вот именно это и происходит с этими сплошными поверхностями. Это большая проблема для рынка, потому что надо либо каждого сотрудника, кто работает на кухне, этому научить, либо вы должны просто с каждым новым су-шефом или с каждым новым шефом горячей кухни менять эту поверхность, потому что приходит новый шеф и начинает опять ее э, мыть льдом, да, или водружать на нее эти ведра с водой для разогрева. С индукциями такая же история. Да, индукционная поверхность стеклокерамическая выдерживает удар до 40 килограмм, но он не выдерживает точечный удар, то есть если я возьму гвоздь и попытаюсь его вбить в эту плиту, плита не выдержит. Плита выдерживает на поверхность 40-килограммовые удары давления. Она не выдерживает точечного соударения. Откуда точечное соударение? Вы... На одной поверхности работали на металле, вводили сковородку, и у вас снизу какая-то грязюшка там превратилась в уже э, сохшийся окаменелый остаток. Потом вы ее переносите на индукционную плиту, ставите и начинаете периодически ударять. И у вас получается молот с острым острием в виде вот этой грязюшки, которую вы эту плиту всю бедную там, исколачиваете до э, осколков, до дырок и до всего остального. Это недопустимо. Есть наплитная посуда на индукционной плите, на которой вы работаете. Не надо ее по всему ресторану использовать в непонятных целях с непонятными задачами. Следующий момент. Вообще грязь, которая везде на кухне остается, многие люди начинают экспериментировать. Если это индукция, а если я положу монетку, а если я положу что-то, намагничивается в любом металле, в любом, в зависимости от размеров этого металла. Случай в кремлевской больнице, когда сотрудник для эксперимента положил на индукционную плиту свой мобильный телефон и включил ее, и телефон просто прожег поверхность. Доказывает просто, что эксперименты стоят очень дорого, потому что надо быть полным идиотом, чтобы проводить такого плана эксперименты. Плита действительно намагничивает в любом устройстве, в котором есть металл, достаточное количество индуктивные токи, то есть передающиеся по закону Фарадея, и они там разогреваются с огромной скоростью. Если человек кладет телефон, он, во-первых, прощается навсегда с телефоном, но надо подумать, что телефон же расплавится, он же состоит из большого числа кусков пластика и так далее. Но температура-то в нем, даже когда он расплавляется, продолжает набираться, и вы в одной точке образуете высочайшую температуру, которая приводит, конечно же, к взрыву стекла в этой микроточке и к ее оплавлению и гибели всей плиты. Теперь смотрите, если я купил 4 плиту и каждая комфорка по отдельности, окей, я попадаю на одну комфорку, но чаще всего она целиковая и я попадаю целиком на всю поверхность. Если такая плита стоила 300-400 тысяч рублей, посчитайте сколько вам будет стоить замена поверхности, скорее всего, с одной погибшей комфоркой, 150 тысяч, 200 тысяч рублей, вы просто не готовы изначально тратить эти деньги и поэтому все индукции боятся так же, как в свое время боялись микроволновок со СВЧ и так далее и тому подобное. Это ошибка. Мы должны на кухне работать эффективно. Эффективно, это значит, я должен думать не о том, как у меня греет плита, и какой закон там Фарадея или Ома используется для того, чтобы там, защитить меня от каких-то сторонних токов и навести эти индукционные токи. Моя задача быстро и качественно приготовить блюдо. Задача повара научиться работать на плите, чтобы быстро готовить блюдо, а не изучать эти законы как физик и проводить эксперименты, раскладывая свои мобильные телефоны на поверхности. А для этого мне нужно разобрать свое меню, то есть повар должен сесть как организатор процесса, взять меню и сказать, ооо, так, так, так, так, так, большое количество гарнира я на маленькой сковороде не приготовлю, и мне уже нужна не плита, а сковорода. Сковорода это же одна большая комфорка с бортами, внутри которой я готовлю, да, она у меня сама является, грубо говоря, посудой, в которой я готовлю. Но про сковороды поговорим отдельно в другом выпуске. А здесь сегодня мы говорим про плиту, и я должен плиту эту максимально эффективно использовать. Смотрите, если у плиты нет переднего фартука, и у меня открыты все ручки, любое проливание на плите, которое происходит, если у меня нет слива, поддончика для слива или чего-то, что меня спасает от этого, не защищает плиту от грязи. Вся грязь, которая там из-за того, что молоко убежало, или суп убежал, или что-то там неправильно вы бросили в кастрюльку, у вас все это осталось на плите, и если вы это сразу оперативно не убрали, через какое-то время это начинает подсыхать, гореть, э, вонять и так далее и тому подобное. То есть плита на поверхности должна предполагать свою легкость уборки. И индукция, стекла, стеклокерамика со сплошными поверхностями из стекла с этим успешно справляются. Но при их стоимости и всем остальном, я настаиваю на встройке, когда у вас каждый элемент по отдельности, и вы должны просто активнее протирать. Если вы вспомните старые газовые плиты электрические, вы вспомните, что ручка, которая у плиты стоит, это такая э, кругленькая... Э, навесная полочка, да, формально назовем ее так, с металлическим круглым стержнем, на которой вам удобно вешать салфетку, чтобы не ходить с ней, не прислоняться ко всему, а повесить именно на э, выступающую часть плиты, чтобы в случае, если у вас что-то убежало, просто салфеточкой протереть. Плюс щипцы, которыми повар поправляет внутри блюда или пинцет, их также можно повесить на эту трубу. Если у вас плита сопряжена с какими-то другими элементами, и вы собираетесь с плиты что-то куда-то двигать, например, вы из варки достали макароны и хотите перебросить их на сковороду на плите, все, вопросов нет, это можно сделать, но тогда ваши два элемента, макарона, варка и плита, должны как-то быть друг с другом соединены. Если между ними остается щель, в эту щель неминуемо капли от макарон, еда, брызги и все остальное с кусками еды будут попадать. То есть плита должна быть максимально соединена или покрыта специальным P-образным профилем, который не дает возможности все это испачкать. Технологи ча часто да, забывают вообще про существование этих профилей для того, чтобы соединить одну линейку с другой. А мастера, которые монтируют оборудование, очень часто забывают стянуть оборудование друг с другом. Результат – грязище вокруг плиты и всего остального. Но при правильном эффективном использовании плиты вы должны понимать, что вы на этом пространстве плиты делаете. Еще раз возвращаемся к разговору о меню. Повар берет меню и говорит, так, суп это заготовка, это я должен в течение всего дня кипятить определенный объем, там, воды, борща или томить это все и так далее. Зачем мне для этого нужна керамика и индукция? Возьму я обыкновенную напольную плиту, низкую, поставлю на нее этот котел, мне нужен рядом кран, я наполню этот котел водой и буду в нем непосредственно готовить и хранить, потому что переливать из 33 кастрюли, бегать на котломойку, чтобы помыть каждую кастрюлю, повару тоже неудобно, много места занимает и много времени вот эти перемещения, мойки и все остальное. Но если повар понимает, что из всех заготовок, которые у него уже есть, ему нужно сейчас на кухне отдавать каждые 10-15 минут блюда, конечно же ему нужна индукция, потому что он должен сразу ставить сковородку, начинать на ней приготовление немедленно, да, то есть там, за какие-то доли минут э, сковородка разогревается, это становится эффективно. однозначная индукция. Если он собирается использовать стеклокерамические поверхности, потому что они смотрятся красивые и в красивой открытой кухне, ему хочется именно их показать, пожалуйста, если задняя линия у вас стеклокерамическая, супер! Есть функции бустеры, когда вы можете от одной комфорки передавать тепло другой комфорте да, половинчатую мощность. Вам не требуется разогрев этой комфорки, она происходит очень быстро, что в индукции, что в стеклокерамике. Пользуйтесь этим свойством, да, обращайте внимание на опции. В домашних плитах это есть, сейчас в современных... В профессиональном оборудовании это тоже присутствует. И у вас освобождается огромная возможность для решения своих вопросов. Вам нужен соус подогретый? Он стоит здесь. Вам нужен какой-то охлажденный соус? Он стоит посередине между комфортами на неразогретой поверхности, но при комнатной температуре. Вам надо что-то дополнительно подогреть, включили, оно у вас подогретое стоит. Вы можете ложкой черпнуть и перебросить в то блюдо, которое есть. У вас полностью рабочая функциональная поверхность, с которой вы работаете. И теперь самое интересное. Бог бы с ним купили вы плиту э, иностранного производства или нашего стоимостью там, от 80 до 180 тысяч рублей. В этом интервале огромное количество производителей. Как очистить комфорку и куда составить э, блюдо? Вот у вас сковородка, с которой вам надо еду куда-то переложить. Если слева и справа от плиты у вас нет рабочих поверхностей, все, вы начинаете искать, метаться по кухне, куда эту сковородку сунуть, для того, чтобы с нее куда-то что-то поставить и сковородку кинуть на мойку. Вам нужно взять тарелку, для этого вам нужно место, где эти тарелки есть. И вы начинаете с горячей сковородкой поворачиваться во все стороны на кухне, с вероятностью того, что сами можете кого-то обжечь, и сами обожжетесь, и не дай бог потеряете приготовленное блюдо. Поэтому в правильные проектанты да, вам закладывают некие рабочие поверхности 400-800 размером. Это не принципиально. Состыкованные с плитой, внутри которых, во-первых, есть какие-то ящики для хранения инвентаря, который вам нужен срочно, тех же пинцетов, полотенец и всего остального. А внизу с запасным количеством, э, грубо говоря, э, более редко используемого кухонного инвентаря. Все остальное, ножи и половники у вас висит на стене перед плитой, на магнитных рейлингах или на э, оборотной части зонтажа. Под жировиками, под Потому что у вас плита это полноценная рабочая поверхность, на которой вы можете приготовить 99,9% всех блюд. Мы с вами все новые года, все дни рождения и все раньше дома делали на обыкновенной бытовой плите с духовкой. На кухне все то же самое. Вопрос только в том, с какой скоростью мы хотим отдавать это гостю. Если у нас банкеты, мне надо заблаговременно готовить, мне нужен пароконвектомат. Но если я работаю из-под ножа, и мне нужны шкварочки, вкусняшечки всякие и так далее, я работаю с готовыми соусами и с практически готовыми блюдами, которые я разогреваю на плите, добавляю им колер, или обжариваю их, или довариваю их, это не важно, и выдаю. В этом фишка. я могу сделать на пару. То есть кухня, ее базовый элемент, это плита. На кухне все идет от плиты, как в любом... Говорят, да, в театре все начинается с гардероба и с вешалки, на любой кухне все начинается с плиты. Тепловая поверхность, которая позволяет нам добиться нужного результата, нужной температуры. Получается, для скорости мне нужно выбрать процесс, то есть, как он происходит. Э -э, индукция, стеклокерамика, да, или обыкновенные электрические, э -э -э железные плиты. Второй момент – удобство, да, я должен понять, куда мне все это сносить и так далее. Третий момент – я должен понимать, какая температура. Если я не понимаю, на какой температуре я готовлю, и у меня готовлю не я один, а еще и ученик, или какие-то помощники, они просто вынуждены все время смотреть, четверка это сколько. Четверка это 300 градусов, четверка это 400 градусов. Что такое четверка на этой плите? На некоторых плитах ручки крутятся по кругу до конца, чтобы ну, не срывали их. Вообще непонятно, как там крутить, как понять эту мощность. Для этого в современных плитах стоят датчики температуры, которые показывают температуру поверхности на нагретой плите, это во-первых, во-вторых, опыт самого повара, который стоит, это подсказывает, в-третьих, да, если мы говорим, поговорили с вами про газ, это температура и высота цветка, да, которую мы видим воочию глазами, в нержавеющей плите, да, мы видим просто, что у нас разогрелся, это желтый кружок, и мы понимаем, что как бы вот этот странный дымок и высокая температура воздуха говорит о том, что плита разогрета. В керамики вы видите красивые яркие блин, раскаленные, и понятно, что это высокая температура вам показывает. В индукционном случае надо быть внимательным, потому что у вас может быть какая-то определенная температура, кастрюля с крышкой, и вы не видите, что там происходит. Надо понимать, как работать с индукцией. Но когда вы понимаете, как с ней работать, эффективность отдачи возрастает. Ваш уровень знаний значительно сильно повышается. Вы можете бо бо делать более компактные кухни для блюд а-ля карт. Едем дальше. У вас все должно быть под рукой. Соответственно, где-то рядом с такой плитой должна быть либо раздача, либо промежуточный стол, на котором я собираю блюдо. Оттуда взял салатные помытые листы, добавил оттуда гарнир, отсюда от себя положил горячку. Все это собрал на одной тарелке и поставил на раздачу. Если тарелка холодная, если блюда неправильно подготовлены и так далее, в узком пространстве между плитой и раздачей работать достаточно сложно. Надо изначально понимать, как вы ставите эту плиту и с какой целью. Поставить в центре кухни плиту, заставленную котлами, на которых кипятится бесконечное количество воды, чтобы ходить и мешать всем помешивая, неправильно. Обычно котел, сковорода и э, плита для приготовления большого количества кипятка ставятся где-то в углах, для того, чтобы не мешать основному процессу, активному процессу приготовления блюд. Потому что сушеф или поваренок может всегда добежать до котла с готовым супом, черпачком, зачерпнуть нужное количество соуса, принести на плиту, долить или подогреть эту, этот объем для своей удобной работы. В этом правильность организации. Если повар прочитал меню свое многократно, понял, как он его готовит и понимает, что у него 90% блюд это а-ля карт и в пик, ему нужно огромное количество комфорок. Ограничиваться двухкомфорочной плитой? Безумие! Надо делать энное количество комфорок, чтобы один повар или два повара в две руки успевали это готовить и отдавать. Но если у вас это только плиты и нет рабочих поверхностей, то то время, которое мы выиграли за счет приготовления на индукции, мы же с вами потеряли, правильно, не отдав это блюдо, э, не взяв тарелку из подготовленного для этого места и не поставив тарелку в подготовленное для этого места. Если тарелка успела остыть, на ней быстрее остывает и само блюдо, соответственно, гость недоволен, получая холодную треску или холодное мясо, вы должны это просто осознать. Чем мне нравятся сами плиты? Даже если у плиты сломалась одна комфортка, работают три остальных. В остальных гаджетах, не дай бог тен какой-нибудь в рационале полетел, или в конвекционной печи, или где-то еще, все устройство выходит из строя. Плита это такая надежная помощница, которая всегда выручит. И во многих ресторанах даже забивают мыть, они там по 20-30 лет стоят в жиру и до сих пор работают. Здесь важно понимать, что ваше отношение к кухне начинается от того, кто инвестирует в эту кухню. Если инвестирует государство, и вы просто наемный рабочий, за которым вы должны кто-то убирать, у вас плита зарастет грязью, потому что честных, таких вот прям прилежных людей, которые все за собой вымывают до санэпидемического блеска, такого не бывает. Следующий момент. Номер два. Коммерческая кухня, в которой вы являетесь шефом, сушефом шефом или просто помощником на кухню. Я понимаю, что мыть плиту в лом, особенно вытаскивать из щелей какую-то грязюшку и так далее Именно поэтому надо изначально понимать, что я переплачиваю за эту плиту 10, 20, может быть 30 тысяч рублей Чтобы потом кратно при мытье сотрудники меня не проклинали за то, что я выбрал такую убожищую плиту И поэтому на нее надо потратить на 30 минут при уборке больше времени